Обвал цен на недвижимость в Сочи. Что же будет дальше? Некоторые рекомендации продавцам и покупателям. Продавать сейчас или подождать. Покупать сейчас или подождать. Всем привет! Сегодня мы собрались в студию, чтобы наконец-то разобраться в этой теме, посмотреть на нее с разных сторон, с разных взглядов. Поэтому пригласили мы сегодня специалиста по недвижимости Дмитрия Волкова и застройщика Артема Сеферяна. Всем привет! Ребят, давайте уже наконец-то разберемся, вообще, что происходит на рынке. Начнем с того, что мы с Артемом знакомы уже будет восьмой год. Если быть точнее, познакомились мы в 2015 году, в самом начале когда работали в одной компании. Тогда цена за квадратный метр в Сочи была от 55 тысяч за квадратный метр в среднем. И с каждым годом она динамично, стабильно росла на 15-20%. процентов. Я бы сказал, что все было понятно. Мы знали, как работать, как поднимать цены, что будет с рынком дальше. И так продолжалось достаточно долгое время. Да? С 2015 года мы год поработали вместе в агентстве недвижимости. Дальше я ушел строить, дальше стал продавать. Лично у меня на объектах в 2016 году, когда я начал строить, там как было? Запустились мы по 55, построили этаж, подняли цену. Построили. С каждым этажом стоимость квадратного метра, она... Закончили, реализовали проект, купили земельный участок, посмотрели цены вокруг. И также с градацией пошли-пошли-пошли, получили документы, все, про, ну, с каждым годом, конечно, рост цен был, это не значит, что мы по завершению одного объекта, опять другой объект начинали с 55, там, да, образно, так же и все, то есть дальше там старт был там 75, дальше там старт был 85. Ну, понятно, с учетом инфляции и так далее, в общем, тогда было очень выгодно покупать на стадии котлована, инвестора заходили, потом перепродавали, со мной, кстати, заработало очень много инвесторов на этом. Но сейчас ситуация изменилась. Когда произошел первый скачок цен? Когда эта ситуация изменилась? Ну, первый заметный скачок цен произошел наверное, с приходом пандемии. Потому что границы закрылись, и к Сочи появился повышенный интерес. Еще больше людей захотели зарабатывать на аренде квартир в Сочи. Повышенный спрос привел к большему скачку, нежели был раньше. Тогда в Сочи было проехать очень сложно, но тем не менее желающих приобрести не становилось меньше. Сделки проходили дистанционно. Ну а второй скачок заметный, как многим из вас известно, он произошел весной 2021 года, когда утвердили э, мораторий, когда появился мораторий то есть на строительство многоквартирных домов, то есть разрешение на можно было получить только с комплексным развитием. Это инфраструктура, школы, сады, дороги, поликлиники, ну и так далее, так далее. Все это привело к резкому скачку цен. То есть себестоимость квадратного метра, она значительно выросла, потому что эта себестоимость, она легла на наши плечи, на ваши, на плечи покупателей. Соответственно, люди запереживали, запаниковали, что будет дефицит, ну как так, квадратных метров будет не хватать. То есть спрос не останавливался, спрос продолжал расти. Все это привело к некому дефициту. Почему? Потому что инвестора всегда перекладывали свои деньги. То есть они купили, продали, что-то купили, продали, что-то купили. То есть и вот так все это работало. Как говорится, круговорот воды в природе. Когда произошел резкий скачок, появился серьезный ажиотаж. Ну, Артем не даст соврать, сколько ты квадратных метров, наверное, продал в своих новостройках. Была очередь, так Была сказать. Была очередь, сделки проходили дистанционно, люди покупали не глядя. В общем, был серьезный ажиотаж. Дмитрий очень мя мягко это описывает, мне кажется. Была вахханалия, просто творилась. ну, не пойми что. Это представьте себе ситуацию за то, 31 декабря 12 э, нет давай скажем 10 часов вечера люди в магазине скупают абсолютно не взгляда, какие ценники потому что им нужно приготовить это ли это как черная пятница ну, прям как? Ну, типа того, да. в магазин перед Видят годом, да. очередь а, а им не нужно квартиру а что а что это а что квартира а, а почему такая очередь ты что не знаешь сейчас все закончится и мы, в общем почему возник, почему возник дефицит потому что во первых многие Продавцы стали снимать квартиры с продажи, допустим, я захотел продать квартиру, мне внесли задаток, я хочу что-то купить, и мне перед носом поднимают цену. То есть продавцы готовы были, то есть не готовы были, они ломали сделки, даже возвращали задатки в двойном объеме, потому что они ничего не могли купить за эти деньги, за, за, за какие продавали. Ну, пошла цепная реакция, за новостройками начался рост и вторичного жилья. То есть весной... Все наелись и, и напились. Произошло да. затишье. Произошло затишье. Да. Но это один из факторов пандемии. Что-то еще сыграло? Ну, какая, как? Пандемия. он сказал еще то, что мораторий. мораторий, мораторий. Да. Я думаю, что стоит подчеркнуть, что после того, как ввели мораторий и запретили строительство квартирных домов в Сочи, по новым правилам, которые ты подчеркнул, что... Получить разрешение можно только при комплексном развитии. Да? Когда подписали документ, я еще не видел ни одного разрешения, которое после этого моратория смог согласовать все это комплексное развитие и получить. То есть задача у государства, понятно, была остановить хаотичную застройку, все это притормозить, разработать новый град-план относительно которого будет выдаваться дальнейшее уже разрешение. У меня есть предположение, что мораторий еще продлят там, на два года, если не успеют установить новые ну, Другими клан. словами, Сочи стали закрывать, Сочи стали делать именно для богатых. То есть об этом прямо в эфире говорили на Первом канале. Если продля... продлят мораторий, то дефицит увеличится, Дмитрий? Или будут появляться какие-то предложения? Ну, я вам так скажу, что в момент скачка, вот лично у меня всегда были хорошие предложения, то есть если вы смотрите регулярно мой канал, у меня всегда были предложения по цене ниже рынка. То есть когда цены поднимались, мы цены держали. Но взять, например, дом, там, царское поместье, я его продавал ну, целый год, к счастью, мы его продали, не поднимая цену. Ну, взять, я не знаю, квартиру в моем доме, на Дивноморской, на Бытхе. Квартира до сих пор продается, и продается по той же стоимости еще до скачка. То есть ссылка выскочит в правом верхнем углу. Посмотрите, кому интересна трехкомнатная квартира с видом на море в микрорайоне Бытха. Таких примеров, на самом деле, очень много. Когда цены поднимали, а мы их держали на месте. Что произошло? Повторюсь, что народ как бы наелся, все накупились, все покупали себе и сидят такие, ждут. Что же будет дальше? Хочу отметить еще один фактор, который сыграл существенную роль на росте цен на недвижимость. Это рост э, непосредственно цены на строительные материалы. Нам, застройщикам, стало намного тяжелее. А, да нет, тяжелее нет, хотя дефицит тоже происходит. Цены на все материалы возросли в два, то и в три раза. Когда это ну, произошло? Да, вот, ну, очевидно, вот, вы заметили разницу. Рост всегда был. Но вот прям существенный рост, наверное, после пандемии... Нам говорили, что там логистика тяжело, доставки тяжело. Последнее, то, что мы видели, и сейчас это происходит, допустим, нет материала для бетона. И порой мы хотим залить строение, да, плиту или колонну, или еще что-то там. И нам говорят, нет бетона, ждите. Песка, щебня нету, мы не можем произвести бетон. То есть появился дефицит еще и настрой материалов. Да. Отлично. Я не знаю, он искусственный, ну, не искусственный, он но, но он есть. Соответственно, если дефицит, цены растут вверх, его привозят, растаскивают за 2 секунды, залили, весь город залился за 2 дня, его опять нет. И мы ждем следующего привоза. Ну, вроде стабилизируется потихоньку, налаживается, но к чему это привело, если мы в 2016 году заливались там 3 300 закуп то сейчас мы заливаемся 6 800, это цена заставкой. Арматура там 30 тысяч, сейчас 72 тысячи рублей. Ну и так во всем абсолютно, начиная не только на черновые материал, но и заканчивая частовой отделки людям ремонт делать дороже. И это все то также повлияло на цену. Еще один момент интересный, который, наверное, к моей профессии касается и связан с дефицитом. За это время в Сочи, строилось очень много недвижимости, всегда в базе, Дмитрий не даст соврать, было порядка 1000-1000, там 500 объектов недвижимости, где люди могли купить себя. Это были и готовые, и на стадии строительства, они всегда пополнялись, какие-то распродавывались и вы, вылетали с этого списка. да. Что это, как это повлияло? Да? Нормальной земли не осталось. И все люди, которые продавали свою землю, постепенно тоже поднимали. То есть, первый комплекс, где мы строили первый комплекс, мы покупали землю за миллион за сотку, а сейчас эта цена 4,5-5 миллионов за сотку, смотря кто как оценивает свою землю и ее нету, поэтому это тоже повлияло существенно на цену на недвижимость. Ну, скажите, произошел скачок? Сначала был, значит, большой спрос, произошел скачок цен, все купили, сейчас ничего не покупают. Осенью рынок ожил или он ну, продолжает спать? Мне всегда спрашивают, Дмитрий, если у вас сезонность в Сочи никогда сезонности не было, то есть рынок был стабилен. Единственный процент сделок на лето был чуть меньше но начиная с сентября и до следующего лета все было стабильно больший наплыв покупателей наблюдался именно к новогодним праздникам так почему было затишье то есть люди себе накупили квадратных метров ждали подорожания кстати многие эксперты глубоко ошиблись в своих Предсказания. предсказаниях да то есть говорили предрекали, что цена за квадратный метр будет гораздо выше. Но Сочи многим стал не по карману. Ну, Сочи стал менее популярен, потому что, ну, скажем так, не непосильный. Так что же происходит? Люди ждут сентябрь, уже ноябрь скоро, середина, а покупателей это больше не становится. Произошло то, что должно было произойти. Я это называю обвалом цен на недвижимость в Сочи. Продавцы стали снижать, потому что есть инвестора, которые скупали этажами, есть инвестора, которые покупали по одной-две квартиры, но у всех разные ситуации, людям нужны деньги, они начинают их выставлять, эти квартиры на продажу. Дмитрий, отчасти я с тобой соглашусь в чем-то, наверное, я бы дискуссию да, развел. Смотрите, ты говоришь, что начали сливать квартиры не все начали снижать цены снижать цены начали снижать цены и наконец-то это произошло мы сегодня наблюдаем то что на самом деле многие застройщики опустили цены опустили цены с какой цены давай давай с тобой представим они начинали продавать до вот этого резкого скачка почем по 200 подняли цену 450 и теперь опускают до 430. Ну, на сегодняшний день средняя стоимость, например, однокомнатной квартиры в Сочи – 280-285 тысяч за квадратный метр. Это включая и новостройки, то есть квартира с ремонтом на вторичном жилье и новостройки. В среднем так и есть, да. До скачка, если я не ошибаюсь, средняя цена была, ну, около 150-170 тысяч за квадратный метр. Черновые отделки, я думаю, да. Ну, я же говорю, все в, завис... да, в зависимости от а района объект. и от отделки. И к чему я к тебе хотел сказать? То, что мы сегодня наблюдаем да, некий спад в связи того, что клиентов стало меньше, сделок стало меньше. Хотя, кстати, как ни странно, в МФЦ народу очень много. Ну, народу в МФЦ много ну, и потому потому тяжело влечет. попасть туда. Пандемия, тяжелые времена. Но все опять может переиграться очень сильно. То есть это к чему я подвожу? Что очень тяжело предсказывать. Что будет дальше? Согласен. Абсолютно множество факторов влияет на цены и на спрос. именно вот... Можно я скажу свое сугубо личное мнение, как я это все вижу? Пошла стагнация, цены пошли вниз, и я считал это неизбежным. Вот эти предложения, которые сейчас поступают в продаже, которые появляются снова в продаже, они в любом случае закончатся. То есть это те квартиры, это те частные дома, которые были построены еще по тем ценам, купленные по тем ценам. Вот когда они закончатся, как Артем уже сказал, цены на квадратный метр еще дорожают за счет стройматериалов. То есть помимо спроса есть еще себестоимость. Квартиры в новостройках дешеветь не будут, это точно. Но это просто из-за себестоимости. Получается так, что эти вкусные предложения, они в любом случае в ближайшее время будут распроданы, и если вы сейчас не купите, то последующем вам придется покупать по новой цене. Это вот элементарный пример с автомобилями. Вот э, почему на это никто не обращает внимания? Очень схожий рынок. Точно так же цены выросли на автомобиле. Ну, народ привыкнет к новым ценам. Вот почему, покупая автомобиль, люди берут и покупают? Они не сравнивают, сколько он стоил там год назад. Они берут и покупают. А потому что точно так же выросли стоимость, э, возросла стоимость на запчасти и так далее. Таких примеров очень много. Или, например, у меня были... На продаже, не знаю, дом в Кудепсте. Вот мы его продавали, то есть уже вот-вот выходим на сделку. Там 21 миллион, пожалуйста. Какая сейчас стоимость сейчас? Сейчас стоимость 28 миллионов. А потому что застройщик сказал, Дима, а что я куплю на эти деньги? Вот я сейчас его продам за 21 миллион, а потом я новый за 21 миллион не смогу построить. Нужно, чтобы вы это понимали, что цена квадратного метра, она вот не с воздуха рождается. Есть что у вас добавить, как строитель к вышесказанному? Дмитрий классно сказал. Вот как только я продам все оставшиеся свои квартиры, больше дешевых квартир в Сочи не будет. У вас сейчас самая дешевая квартира сколько стоит в новостройке? Последние две квартиры у нас есть в Давлатове, Там цена по 170 тысяч за метр. Связано это с тем, что квадратура достаточно немаленькая. Это не студия, там 53 квадратных метра. Это средняя квартира в Сочи по сочинским меркам, наверное. Хорошая квартира у нас 30 квадратов. Ну вот такие квадратуры у нас давай две... ты хотел сказать да. и 200 за квадрат у нас э, на, ну, В другом комплексе Я думаю, не буду я их рекламировать Один уже сказал, проболтался Ничего страшного свои специалисты, вы можете спросить Они знают, какие дома я строю То есть самая дешевая квартира получает 4600 Если говорить о каких-то ну Почему такая цена ну, я тоже как застройщик смотрю, у меня есть интересное предложение, куда вливать деньги, так скажем, инвестировать. Ну, то есть, если тебе есть куда переложить, ты не будешь держать цену? Ты ее если опу... сейчас я, допустим, чуть не опущусь и не продам ее быстро, то, то предложение мне может просто Ну, ситуации разные. Кто-то хочет сейчас вывести деньги, купить, расшириться, вот, правильно? К чему, я все, к чему мы все это ведем? То есть, э, несмотря ни на что, все эти годы э, всегда на рынке недвижимости в Сочи были вкусные предложения. Были, есть есть, повторюсь, они есть сейчас и всегда будут. Поэтому, если вы хотите купить сейчас, то звоните, я обязательно подберу вам хороший вариант. Артем может построить вам дом. Да, У Артема вы можете мы купить расширили также квартиру. Спектр услуг ушли от квартирников. Сейчас занимаемся исключительно коттеджами в Сочи, ну и из-за закона, да, который закрыл строительство квартирных домов. Ну, это тема другого видео. Знаешь, что я хотел с тобой обсудить? Почему в Сочи дешевее цена никогда не будет? Ну потому что Сочи продолжает развиваться. Продолжает развиваться. Дешевле не будет, правда? Я вот сейчас сижу. Мы снимаем это видео. И мне приходит сообщение от брата. Видео сообщение. Он у меня живет в Москве со своей семьей. Он едет э, за рулем и снимает просто вся Москва засыпана снегом. Там идет конкретный снегопад. Какое сегодня число? Э, у нас сегодня 12 ноября. Мы пишем это видео. А в Сочи вот за окном этой студии просто плюс 20, Шикарная думаю, погода, знаю, плюс 17-18, яркое солнце, можно идти гулять с детьми. <связано> да, это обусловлено погодой, но еще <связано> и правительство <связано> вкладывает огромные деньги в развитие города. Недавно подписали новый законопроект, правильно? Да, будут строить. Да, развитие Сочи до 2030 года. Это новые дороги, новая инфраструктура, новые развязки, набережная, которая будет от парка Ривьера до Олимпийского парка. Да я это у меня да в голове было. даже. Я столько лет и живу в Сочи, я не могу представить. Это, опять же, развитие Красной Поляны. Ну, что об этом говорить? Подписывайтесь на наш Инстаграм, там ну, практически все новости мы стараемся выкладывать не только о недвижимости, но и развитии города Сочи. Я бы подчеркнул, это не просто новые дороги. Многие могут не понять твой посыл, что ты говоришь. Смотри. Я говорю про Сочи. общую инфраструктуру. Сочи дороги, они шикарны, в принципе. Минули серпантин, от Жукбы вот. до Сочи и так, далее, и так далее, так далее. Через Магри. Магри. Сочи, то это вот, вот тещин язык, наверное, вы знаете, что это такое, это оттуда да, складывается. Ребята, за сколько вот, вот эти 195 километров проезжаются? Маленькие. 4 часа, 4 часа. После, после новой дороги, 30. наверное, это один, на один час. Ну, наверное, от Джудги, по-моему, до, до Мамайского перевала 3-4 часа. Нет, но ну, если вы газелист со стажем... И возить людей можно и за два часа проехать. У нас есть такие люди. У вас есть какие-то рекомендации конкретные покупателям и продавцам, что сейчас делать: Продавать недвижимость, не продавать, покупать или ждать? Новостройка или вторичка? Могу сказать только одно. У всех ситуация разная. Вот мне звонят мои покупатели, которые со мной покупали, спрашивают, Дмитрий, что же делать, ждать или продавать? Если вам есть куда переложить денежные средства, ну, конечно, продавайте, потому что... Ну, все. Ставьте завис... адекватную цену да, ставьте и Ставьте адекватную стоимость и все. Просто многие жадничают, но, опять же, у кого-то кто-то... А кто-то не спешит. Но ну, если вы не спешите, например, сдается у вас квартира в аренду. Ну, там хлеба не просит, да, она еще приносит деньги. Ну, зачем ее продавать? А если у вас возникла потребность, ну, конечно, надо поставить адекватную цену. Вы можете ко мне обратиться, я сделаю рыночную стоимость, ну оценим, посмотрим среднерыночную стоимость той или иной локации. Почем продается. Да, почем продается и поставим хорошую конкурентную стоимость, и я думаю, можно будет продать быстро. Ну а кто не торопится, зачем продавать? Вот как ситуация с, с моим застройщиком, с Александром, который сказал, что за 21 продам, а потом за 21 построю, а смысл какой? Такие люди, ну, конечно, они не будут продавать. Или Артем, например, он сейчас распродаст свой дом, потом будет строить по новым ценам. Ну, конечно, она не будет. Все, все новые предложения, они в любом случае будут по новым ценам. Те предложения, которые имеются на рынке недвижимости Сочи по старым ценам, что я имею в виду старые цены, купленные по старым ценам, построенные по старым ценам, естественно, у людей здесь есть хорошая дельта на скидку. И всегда можно договориться, если человеку нужно продать, продавцу, с ним всегда можно договориться. От вас нужно только желание. Если хотите купить, обращайтесь, с удовольствием помогу. Дорогие подписчики, желаю вам мирного неба над головой. Желаю вам недвижимость в Сочи. Желаю вам гармонии с собой. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Артем, а у вас какие пожелания? Пожелания нет. Наверное, просто информация, что в Сочи можно недвижимость смотреть без QR-кодов. Зайти в любой объект можно без QR-кода. Это отличная новость, друзья. Без QR-кодов вы можете приехать. В общем, друзья, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в Инстаграм, чтобы быть в эпицентре событий, чтобы не пропустить интересные предложения. Ставьте колокольчик. И до новых видео. Пока. Все, всем пока.